Привет, ребята, с вами снова Хил Клим Рейтинг, у нас новое достижение И сейчас мы с вами все-таки подробненько разберем э, новое обновление. Ну, про картинки я уже вам сказал, а теперь я хочу вам рассказать про детали Вот у нас появилась э, турбо, турбо, ну как вам сказать, турбонагнетатель Видите, сзади на автомобиле, у нас он появился Его, кстати, можно сейчас улучшить бесплатно, посмотрим видео и улучшим ну вот, видео посмотрели, и у нас теперь турбо второго уровня. В принципе, я вам скажу, машина начала ехать э, довольно увереннее с этим турбо. Э, намного интереснее, намного прикольнее, всякие фишечки такие идут. Ну, вот в принципе, я вам сейчас, э, ну, на живом примере этой покажу. Давайте проедемся в шахте. Да, в шахте. Почему-то моя нелюбимая гонка, но, если честно, мне кажется, с турбо я сейчас здесь, ну, по крайней мере, 2000 точно проеду, может быть, даже и больше Пока полетали, а турбо нам дает о себе знать, я вам скажу, ребятушки Дает о себе знать турбо Машина, видите, как рвет с места Просто в отрыв уходит Ну, в принципе, улучшение нас, ну, кроме турбо, ну, колеса поставили Да и турбо, и все по сравнению с предыдущей машинкой синенькой. Мы, кстати, поменяли цвет. Кто заметил, ставьте лайк. А, кто не заметил, я вам напоминаю, мы поменяли цвет. А пока подписывайтесь на канал, на наш, ставьте э, лайки. И обязательно нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить ни один выпуск. Также, ребята, в комментариях пишем, какие игры вы играете. А может, мы снимем что-нибудь и не только по Hillcrest Racing. Но пока остановимся на нем и ждем ваших комментариев. Вот, будем вам очень благодарны. Так, нужно забрать. Пролетели, ладно, пролетели заправку. Э, тогда нужно ехать очень-очень быстро. Ну, осторожно, вот так вот, на задний бампер. Так, следующая заправка. заканчивается топливо. О, давай, давай, давай. Где она, где она? Давай, доезжай, доезжай. Не, не притормаживай. Оп, отлично. все, и монетки все позабирали. И заправились. Кабина не сломана. Так, нам еще до рекорда осталось аж 700, чуть больше 700 метров. Э, да, я думаю, мы справимся. А вы, ребята, как думаете, справимся ли мы с новым рекордом? Главное, с вот этим вот этим канавка с этой надо было справиться а рекорд, ну он подождет вот мы разменяли уже семь сотен уже у нас осталось 6 скоро будет 5 чуть-чуть чуть-чуть давай давай давай пять сотен давай оптимус давай удержись поддержите ребята оптимуса лайками вот, делитесь нашими видео, пожалуйста, ребятки, нам очень важно, чтобы вы и ваши друзья посмотрели и оценили наши видео, нам очень важно ваше мнение. Вот, вот, вот, вот, триста, триста метров, триста, о, две сотни, классно, мы забрались наверх, я не знаю, правильно ли я сделал, может все-таки понизу надо было ехать, там монеток больше, еще чего-нибудь такого... Ой, осторожно, остор... летим, летим, летим, летим. Вот это да! 10 монеток заработали за полет такой красивый. И опять полет, оп, оп, оп. 6 монет, ну, а вот и оптимус, привет. Оп, не разбились, новый рекорд, проехали. Недалеко уехали, расплавились. Ну что, ребят, пока подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока-пока. Обязательно нажмите на колокольчик.